Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусную гречневую кашу с грибами на сковороде. Блюдо получается сытным, не отнимает много времени, так что идеально подойдет для ужина на каждый день. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом обжариваем гречку. На раскаленную сковороду высыпаем крупу и жарим при периодическом помешивании 3-5 минут. Это позволит готовой гречки быть более рассыпчатой и вкуснее. Кроме того, жареная гречка будет более ароматной. Затем высыпаем гречку в миску накрываем полотенечком и пусть пока так постоит. А мы тем временем нарезаем грибы средними ломтиками. Лук режем мелкими кубиками, а морковку трем на крупной терке. Теперь вливаем в сковороду подсолнечное масло, нагреваем его, помещаем туда лук. Жарим его несколько минут до прозрачного состояния. Добавляем морковку. Жарим до мягкости. Дальше отправляем к овощам грибы. И жарим до испарения жидкости. Прошло 10 минут, жидкость вся испарилась, грибочки даже слегка поджариться успели. Теперь добавляем соль, перец и гречку. Пока грибочки жарились, я гречку успела промыть. Перемешиваем все. И жарим так буквально две 3 минутки чтобы группа хорошо пропиталась ароматами овощей и шампиньонов теперь разравниваем содержимое сковороды заливаем кипятком устанавливаем самый минимальный огонь накрываем крышкой и будем варить до полного испарения всей жидкости прошло 20 минут наша гречка сварилась вот жидкость совсем ушла в крупу можно подавать к столу вот и все вкуснейшая гречневая каша с грибами готова приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.